Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секрет Роскошных Волос. Сегодня разберемся, почему же секутся волосы и что с этим делать. Под действием негативных факторов внешней среды, а также нехватки витаминов в организме или неправильном питании верхний слой кутикулы разрушается, а остальные волоски отделяются от ствола. Скорее всего у тебя рассеченный кончики, если ты часто подвергаешь волосы термической обработке, сушишь феном или выпрямляешь плойкой. Волосы очень сильно повреждаются от внешних факторов: солнца, дождь, поэтому всегда необходимо носить головные уборы. Проблема с кончиками волос возникает Тогда, когда мы злоупотребляем окрашиванием, делаем слишком часто милирование, красим волосы и при этом используем не самые качественные краски. Если вы при расчесывании рвете спутанные пряди, добро пожаловать в клуб девчонок с рассеченными кончиками. Если вы питаетесь плохо, у вас недостаточно витаминов в организме, тогда волосы вам об этом сразу же сообщат рассеченными кончиками. Первый шаг, который я советую сделать всем без исключения, это пойти в парикмахерскую и отстричь то, что у нас секется. Потому что а, вот эти все... Истории с тем, чтобы что-то там склеить и слепить при помощи масок, масла или еще что-то для... ну, У меня, например, это вызывает ужас и страх <laughs> что волос больной Вот эта вот часть ее, она страшная, некрасивая Ее необходимо ликвидировать, отрезать И затем уже ухаживать за волосами по тем правилам, которые мы сейчас с вами рассмотрим Для того, чтобы у нас вновь не возникали а, посеченные кончики Второй совет реже мойте волосы. Если мыть волосы каждый день, то они пересушиваются, особенно если некачественными шампунями. И, естественно, это влияет на состояние волоса, в том числе и на его кончики. Чтобы правильно вымыть голову, необходимо взять немного шампуня, намылить корни волос. Когда вы будете смывать основную часть шампуня, волос сам по себе вымыется. Давайте предпочтение сушки волос естественным способом, без фенов, без утюгов. Попробуйте, подумайте, как это можно осуществить в вашем случае. Если вы видите меня с прямыми волосами, то я, естественно, их сушу и выпрямляю утюжком. Если они вот такие, как сейчас, то это... Просто обычные кудри, легла в кровать, проснулась, вот такая вот у меня голова Чаще всего я все-таки сушу волосы естественным способом Даже если на следующий день их уже выпрямляют тюгом, то хотя бы феном их не мучаю Будьте осторожны с мокрыми волосами После того, как вы вымыли волосы, они наиболее ломкие в этот момент Поэтому нам нужно с ними обращаться очень-очень аккуратно Я не могу не расчесать волосы, если я их сразу не расчешу, то потом будет ужас Чтобы минимизировать травму волос я обязательно расчесываю сначала кончики мокрые и затем очень обильно брызгаю их кондиционером специально для расчесывания Для того, чтобы вот прям как по маслу шла моя расческа И пользуюсь при этом только расческой типа гребешок, потому что щеткой легче травмировать волос Пользуйтесь меньшими резинками, старайтесь побольше ходить с распущенными волосами Потому что резинки, любое перетягивание волос способствует возникновению текущихся кончиков если говорить о салонных процедурах, то здесь можно выделить такие, как полировка, кончики обрабатывают специальным средством для того, чтобы их склеить. Горячее обертывание, это означает, что вам сделают восстанавливающую маску с маслами. Так называемое кератинирование, когда волосы искусственно насыщают кератином. Но это будет отдельная тема наша, я на самом деле не сторонник этого способа, но сказала о них, потому что, возможно, вы захотите это попробовать на себе. Также вылечить кончики волос и сохранить длину вам поможет мезотерапия, давно зарекомендовавшая себя процедура. Я ее никогда не делала, но слышала от своих подруг о том, что действительно работает. У меня в разные периоды жизни волосы выглядят совершенно по-иному. После того, как я их покрасила, конечно же, секущихся кончиков стало больше. Но главное, что запомните, никогда не разделяйте волосы, не делайте вот этого, потому что вы таким образом еще сильнее травмируете волосы, когда он будет отрастать, он будет не то что... В один раз разъединяться А вот такой будет пушистый И потом это все посечение пойдет не только по кончику Но и по всей длине волос Пишите пожалуйста в комментариях Как у вас дела с черными кончиками Что вам помогло от них избавиться Очень будет интересно почитать Ну а также, что бы вы хотели видеть в следующих роликах До встречи в новых видео, пока-пока